Всем привет, с вами был Овцин Михаил и мы продолжаем строительство дома На текущий момент провел работы, провожу работы по монтажу контура заземления Был вырод треугольник, получился немного неправильной формы Здесь у нас порядка метр двадцать, метр десять даже, метр двенадцать получилась сторона Здесь под метр сорок Выходит И там метр тридцать пять Использовался э, использ, Для монтажа Контура заземления Использовалась арматура Длиной э, порядка Два, два, двадцать метра Там разные получились Три арматуренные Двенадцатого диаметра К ним приварил болты Использовал медный Провод монолитный ПВ-1,16 16 мм сечения Это все заведу в дом Уже через готовую дырку А сейчас хочу проверить работоспособность Данного контура заземления Для этого нам необходимо Лампочку соединить с фазой И вместо нуля мы берем заземление Итак, проверяем Если лампочка горит ярко Сейчас мы с вами проверим на а, работе от сети Горит ярко Это у нас от сети Теперь давайте проверим от заземления То есть фаза и заземление а, Должна гореть также ярко Вот, чтобы вам видно было Горит Значит, заземление смонтировано было правильно Итак, повторяю Треугольник Изначально планировался метр двадцать на метр двадцать Получился чуть-чуть другой Здесь у нас будет отмостка забетонирована Частично треугольник будет у нас под бетоном На этой зоне у нас сажаться ничего не будет Поднимется еще уровень земли Здесь глубина 30 сантиметров траншеи Чуть-чуть поднимется Порядка 40 точно будет суммарно Сделал обвязку из медного провода Завожу в дом и там у нас вот щиток, как раз на него все это будет пущено. Дальнейшие новости покажу уже в следующих видео. Ставим лайки, подписываемся.